Все, что не во благо, то во имя. Чего ты это взял? Поэтому, так что и пельмешкой тоже можно закусить. Пельмешки запеченные под сыром.